Такая, как есть, это все, что хочу И сияет, как свет в темноте Наши хаур Подарков. Что такое любовь, философский трактат? Не вмещаю себя, без нее пустота. Ты Ночами изучаем этот космос. Не теряйся, я всегда найду тебя. Я клянусь, что я найду тебя по звездам, по звездам.